Друзья, добро пожаловать на нумизматический канал Coin Az. Сегодня я вам покажу монеты Елизаветы II, реальные цены на eBay. Как видите, вы справа это сегодняшняя выставленная цена монеты 71 года на eBay 1971 года. Монеты, монеты цены монет очень изменились, увеличились как 71 -го года 80 -го, так и 81 -го года Итак, я справа показываю вам цены на eBay это монета 71 -го года у меня три монеты такие в данный момент их цена увеличилась до 1500 долларов вот как видите у меня три монеты Каждая из этих монет имеет свой вес и этим отличаются мои три монеты они бронзовые монеты в отличном состоянии друзья я прошу вас подписаться на канал поставить лайк мне это обязательно мне это нужно как вы знаете у нас нумизматический канал и всем весь контент все видео относятся только к монетам старинным и так дальше у нас монета 80 -го года из 2002 справа опять я показываю вам цену этой монеты на eBay. Эта монета сейчас в данный момент стоит 1000 долларов. У многих эти монеты имеются, и многие интересуются ценами своих монет, поэтому прошу не забудь, не забудьте подписаться, просматривать наши видео, я регулярно просматриваю все новости, нумизматические новости, и все, что происходит, я выставляю на своем канале. Монеты все, которые я выставляю из моей личной коллекции. Дальше, друзья, у нас последняя монета. Это монета 1981 года. Эта монета тоже увеличилась в цене. Она тоже в данный момент стоит 1000 долларов. Как видите, у меня монеты из моей коллекции тоже в отличном состоянии. Итак, друзья, монеты изменились цены цене, монеты Елизаветы 2 увеличились цены цене, все кто хочет продать свои монеты или определить цены своих монет, могут перейти по ссылке под этим видео на мой веб сайт коинас, зарегистрироваться там и продавать свои монеты, также у меня есть там номер WhatsApp, пишите мне, у кого какие вопросы, я помогу всем чем смогу, скоро открывается мобильное приложение, ждите все, большое спасибо за внимание, до свидания.